Всем привет! На связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. И в этом видео я хочу вместе с вами послушать и посмотреть выступление артик и Асти на авторадио с песней Грустный Дэнс. И здесь я хочу вам показать и проиллюстрировать вот на конкретном примере, на конкретной песне, динамику твердой и мягкой атаки, а также динамику вокальных приемов. Насколько четко вы это можете здесь услышать сейчас. Посмотрим. Итак, грустный дэнс. Вы все знаете эту песню, и давайте начнем сейчас слушать. Ну, здесь помимо опевания и мелизмов мы слышим как раз-таки мягкую атаку. И вот смотрите здесь очень мягкая атака звука речевая манера пения даже немножко как будто бы она субтонит. То есть она здесь полностью вот с такой мягкой атаки вокальный нос да и обыгрывает это мелизмами очень эмоционально поет. Вот немножко температуру, температуру и слово «опять» она надавливает на звук, но пока очень аккуратно. Здесь опять пока еще такой спокойный, мягкий звук. И вот здесь, я начинаю тебя забывать, она резко меняет позицию, ребят. То есть она из грудного звука, из вокального носа, из мягкой такой подачи выходит в микст. Вот э, отследите еще раз этот момент. Маленькая пауза и полностью меняет она позицию. Если бы она пыталась и эту строчку спеть в предыдущей позиции, не поменяв ничего во рту, просто бы не получилось. Посмотрите внимательно сейчас на нее. посмотрите как у нее изменилась мимика поднялись скулы вот всегда на индивидуальных уроках говорю ученикам поднимайте скулы не бойтесь делать сильную активную мимику это все очень помогает И здесь она продолжает также петь в этой манере. То есть вот здесь классический пример, когда куплет поется полностью в такой мягкой манере, и грудной регистр, вокальный нос. На припеве мы переходим в микс, такая твердая подача И здесь тоже уходит в мягкость. Вот видите динамика, поэтому песня классно, интересно слушать. Ну, конечно же, помимо эмоциональной составляющей. И то же самое, вот смотрите, два раза повторяется припев, поэтому ей нужно было последние две строчки припева спеть в мягкой атаке, для того, чтобы выигрышно прозвучал припев во второй раз, чтобы показать опять-таки голос. Если бы она, вот представьте, спела две последние строчки, твердой атаки, сильно бы надавила на звук, у нее бы потерялась первая строчка припева, которая повторяется за вторым разом. И опять, да, то есть вышли в пиковую точку и опять немножечко мягкую атаку даем. И здесь вот родным услышали, она уходит в головной звук и затем возвращается. То есть вот такое интересное получается звучание, интересная вокальная аранжировка. И здесь то же самое, да, то есть в принципе дальше будет все то же самое, мягкая атака и на припев она выйдет в твердую атаку. Если у вас подобного плана песни не получаются, если вам тяжело в них петь припевы непосредственно, то обратите внимание на смену позиции. Из грудного регистра вам нужно выйти как минимум в микст и растянуть свой диапазон в миксте. Вот обращайте на это внимание. Для того, чтобы освоить правильную технику микста, потянуть диапазон, вам поможет в этом мой курс «Успешный вокалист». И там также, помимо правильной техники микста, вы возьмете все вокальные приемы, динамику. То есть после этого курса вы сможете вот такие песни петь. Поэтому призываю вас присоединиться к моим студентам. И, кстати говоря, теперь у моих курсов есть обратная связь. В закрытом аккаунте в Instagram вы можете присылать мне на проверку аудиосообщения с упражнениями. И я буду вас корректировать, направлять, вы сможете задавать вопросы. Так, ну у вас просто уже не будет вообще никакого шанса не добиться результата, не научиться петь. Поэтому, ребят, переходите по ссылке э, к видео и. Записывайтесь на курс, начинайте заниматься, никаких сроков нет курса, доступов и так далее. Вы один раз купили и всю жизнь потом учитесь, занимаетесь, пересматриваете видео. Поэтому буду рада видеть вас в числе своих студентов. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, вы услышали, вы поняли, о чем я говорю. И если вы хотите, чтобы я какие-то песни послушала, разобрала по приемам, по динамике и так далее, пожалуйста, пишите в комментариях, я буду с удовольствием это делать. С вами была Анна Камлевская, подписывайтесь на канал, поставьте пальчик вверх, пишите ваши комментарии, вопросы. А до новых встреч, до новых встреч, дорогие мои, и всем пока!